Хотелось бы, чтобы Хьюстон сегодня сделал счет в этой серии 3-3, потому что э, веселые такущие бегущие команды. Смотреть за, за этим противостоянием очень интересно и э, хотелось бы, чтобы в этой серии был еще один матч. Но я думаю, что Портленд, э, домашний Портленд, у которого прекрасная э, поддержка трибун, что будет сегодня Портленд с э, самой само первой четверти давить, бросать трехочковые, Лилард, Мэтьюс, Кстати, Ламаркус Олдридж, который провалил прошлую игру, сегодня будет очень замотивирован и будет нереально сложно Хувардо и Ошику противостоять Олдриджу. Кстати, Макхейл очень приятно удивил, выставив против Олдриджа двоих центровых одновременно эту связку, которая вместе не играла с самого начала сезона. И Олдриджу стало намного сложнее э, бороться в атаке против защитников Хьюстона, и, может быть, именно игра Олдриджа будет сегодня иметь ключевое значение. Потому что я думаю, что Лилард сегодня свои 20 очков наберет стабильные, попадет там 3-4-3. Мэтьюс должен там тоже 15-20 очков набирать. А вот сколько очков наберет Ламаркус, вообще какую игру он сегодня покажет, от этого, наверное, и зависит, закончится ли сегодня серия в Портленде.